Построенный в 1959 году учебно-оздоровительный центр Яльчик каждый год приглашал к себе в гости отдыхающих. Однако в этом году из-за сложной ситуации с коронавирусом лагерь пустует. Чтобы как-то занять студентов, оставшихся на лето в Казани, Казанский федеральный университет подготовил программу трудоустройства студентов. Здесь студенты отдыхают, здесь же они выполняют мелкие работы по благоустройству лагеря. Немного подкрасить забор, облагородить территорию и обновить обетшалые постройки. Уже не первую неделю 22 иностранных студента Казанского федерального университета трудятся в учебно-оздоровительном центре на озере Яльчик. Такая возможность была предоставлена Департаментом по молодежной политике КФУ в рамках программы по трудоустройству студентов. Перед ними поставлена задача улучшить материальное положение спортивных баз нашего учебно-оздоровительного центра, улучшить состояние жилищных помещений и убрать территорию. Эта работа организована. И поэтому студенты в нашем учебно-здоровительном центре Яльчик живут по определенному расписанию. Распорядок дня таков. Подъем, зарядка, завтрак. После этого обязательные работы на территории центра. Затем обед. В столовой обязательное мытье рук и рассадка как можно дальше друг от друга. На обед первое, второе и компот. После этого встречи, где обсуждаются разные вопросы и проходят уроки русского языка. Как нам рассказали, в лагере студентов учат русской речи, чтобы в новом учебном году им было легче учиться в университете. Мы сказали, что мы будем работать, играть в волейбол. Да, Там сейчас... сколько команды нам надо? А у нас сколько команд, будет так да, и Да. После обеда у студентов так называемое свободное время. Каждый может заниматься тем, чем захочет. Однако безделью студенты выбирают активный отдых. Поиграть в волейбол, бадминтон и баскетбол. На свежем воздухе ребята стараются проводить как можно больше времени. После работы и... Я отдыхаю чуть-чуть потом отделяю домашние задания, как всегда. И... Но мы знаем, всегда у нас домашние задания тоже и много-многие. Ближе к вечеру снова работа, студенты не устают. Им нравится проводить время на свежем воздухе. У себя на родине многие из них никогда не занимались подобным видом деятельности. Хотелось бы приехать еще на следующую смену? Да, я хотела приехать. Здесь очень приятно, вообще-то, классные люди. Вообще-то очень хорошо относятся к нам и в и все хорошо. Перед тем, как заселить студентов на территории центра, была проведена тщательная подготовка, в том числе обработали местность от клещей и комаров. Каждому студенту ежедневно замеряют температуру. За территорию центра ребят не упускают. Эти меры предосторожности оправдывают себя, чтобы случайно не допустить распространения вируса. Обязательно медицинские осмотры. У всех проверяется температура, состояние здоровья, как у, как у, у сотрудников учебно-оздравительного центра, так и у всех студентов. Совсем скоро студенты покинут яльчик и отправятся в Казань. После них приедет новая смена студентов. Однако у всех, кто покинет лагерь, останутся воспоминания о приятном времяпрепровождении на озере. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ, Ньюс.